Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Зиаблаб ТВ и сегодня я расскажу, какой проект у нас будет в будущем на моем канале, расскажу, почему у меня такой голос и что будет на моем канале в дальнейшем. Сначала я расскажу, как будет э, проходить проект, который будет называться «С нуля до 200» или по-другому «ДДБ» – Дани делает бизнес». Э, проект будет заключаться в том, что я буду с нуля э, зарабатывать э, как-то деньги и в... В степени в моей коробочке, которая уже создана, будет лежать 200 тысяч рублей. Первый выпуск выйдет скоро, и поэтому я записываю этот видеоролик. Расскажу о себе чуть-чуть. Я родом из Барнаула. Родился я в 2002 году, сейчас мне... Почти 19 лет я учился в школе на домашнем обучении, поскольку я э, являюсь инвалидом третьей степени. Третью степень мне совсем недавно дали. По почему у меня инвалидность? Потому что я попал в авто транспортное происшествие, ДТП, в... В самом начале своей жизни жизни а именно три месяца мне было э, на тот момент как э, мы попали в аварию э, я был довольно тяжелый и получается так э, тяжел был что я был в реанимации из-за этого я думаю мой голос и сложился я ходил в детский сад э, э, в, в, реч, с речевой направленностью и тем самым э, не, э, с логопедом мы разрабатывали мою речь. И получается, я разрабатываю до сих пор свою речь. Э, поскольку я сейчас разговариваю нормально, но до четырех лет я почти вообще не разговаривал. Даже ни одного слова не произносил. Сейчас я хоть чуть-чуть могу разговаривать. Как вы слышите мой сейчас голос? Сейчас мы перебросимся уже в 2009 год, тогда я поступила в школу, в свою школу, э, я закончил одну одну школу, получается, я все 11 лет, я учился в одной школе у себя, э, рядом с домом, и никуда не переезжал ни в какую дорогую школу, хотя я очень этого хотел, поскольку я очень не хотел, даже не скажем, что очень сильно, но не хотел учиться в своей школе и хотелось перейти в другую школу в какой-то степени. Сейчас я учусь в колледже на втором курсе на, как скажем, на платном обучении, поскольку я не попал а, на бесплатное, куда я хотел, а уже не было бесплатных мест а, в то время, когда я подал заявку именно в тот колледж, и, куда я сейчас и хожу. А, сейчас мы чуть-чуть назад перемотаемся. А, я, получается, умею также Видеомонтажом занимаюсь Видеосъемкой Сейчас у меня Фотоаппарат Кен И свой Любименький Samsung Вторая камера И второй штатив Также я умею Шить игрушки Я сшила Очень много Плюшевых мишек Поскольку я мой любимый персонаж это Мишка, у меня в детстве в самых первых времен моего рождения появился медведь, плюшевый, большой, в следующих видеороликах я его вам покажу, и также маленький Мишка. Я сшил очень много игрушек, сейчас они у меня в шкафу лежат наверху и получается сейчас хранятся там до моих детей, и, тем самым я их достану и они будут играть в них. Также я сшил э, много игрушек, которые побывали в Москве э, в конкурсах, в э, межроссийских конкурсах, где я не э, получал призовые места, но мне приходили грамоты за участие. Тем самым, э, моя игрушка даже у през президента России есть. Я ему отправлял а, свою игрушку с письмом. Мне даже он прислал ответное письмо, где э, поблагодарил за подарок. И теперь у меня есть это письмо от самого президента. Э, потом я стал в 2016 году видеоблогером. Я даже не могу сказать видеоблогерам, просто ютубером, поскольку я влоги и так и не снимал, хотя я и хотел, и у меня очень насыщенная жизнь, поскольку я инвалид, и многим могло быть это интересно, как, какая жизнь инвалида, какие реабилитации проходит э, инвалид, и вообще, какое окружение инвалида. Я думаю, вам всем будет интересно. Если вам интересно это, то напишите в комментариях, и я, возможно, и это сниму. Следующая, получается, уже двадцатый год. Двадцатый год, как э, вы знаете, был сложенным и тем самым к нам пришел в марте месяце коронавирус. Я, к счастью, не, не болел, но болели мои знакомые и даже мой учитель, который, я думаю, и пос посмотрит этот видеоролик. Я, как скажем, Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на канал. Ссылка на мой канал будет в описании. Если вы даже не перейдете по ссылке, красная кнопка будет внизу. Делай ее серой. Также выскочит колокольчик. Также на него нажимай. И всем удачи и всем пока.